доброго времени суток я Игорь Черноусов приветствую вас на продолжении второго урока тренинга по партнерским программам в этом уроке мы продолжим говорить о том как правильно выбирать инфопродукт в первой части мы поговорили с вами о бирже Glopart сегодня я вам расскажу как выбирается продукт на бирже JustClick и на бирже SPA Partner если вы внимательно смотрели первый урок нашего тренинга, возможно, у кого-то возникнет вопрос, Игорь, зачем нам еще две биржи, если была рекомендация работать с одной? Друзья, на бирже Глопарт и на бирже Эспейр Партнер вы можете подключиться к нескольким другим продажам. Вот на Глопарте мы с вами говорили о продажах, которые в большинстве случаев называются холодными продажами. Это сложные, это один из самых сложных видов продаж. То есть вы должны Чаще всего незнакомому или малознакомому человеку сразу же сделать коммерческое предложение. Купи. Вот чтобы человек купил, ваше предложение должно быть таким, чтобы он от него не мог отказаться. Ну вот как в гангстерских фильмах. Применительно к нашей терминологии ваш продающий сайт должен быть таким, что человек посмотрел на него и сразу залип и потянулся за кнопочкой купить или заказать. Но такое в жизни бывает не часто. Только поэтому многие люди, начинающие партнерские продажи, вот не знающие о специфике холодных продаж, они удивляются, почему вот переходы есть, то есть люди смотрят их одностраничный сайт, но ничего не покупают. Потому что это холодная продажа, а люди покупают только у тех, кому они доверяют, либо у тех, кого они знают. Вот холодные продажи, это продажи, которые вообще-то нарушают принцип грамотных продаж. Вот что значит правильная продажа, то есть как она идет? Она начинается со знакомства, с остановки доверительных отношений. То есть когда вас человек знает и доверяет вам, только тогда вы можете выкатывать ему свое коммерческое предложение. И вот только тогда... В большинстве случаев идут нормальные продажи. И чаще всего вам даже не надо предлагать человеку купи, он сам уже у вас что-то попросит купить. Вот это вот классическая схема продаж. Вот так продают люди, которые называют себя виртуозными продажами. Они не продают, у них наоборот просят что-то купить. Но никогда не задумывались, почему хорошо продает видео. Почему очень хорошо идут продажи с вебинаров. Потому что вот за час, который идет вебинар, ведущий, если он умеет продавать, он с вами устанавливает доверительные отношения, то есть рассказывает нам, например, свои истории жизнь, Потом дает вам какую-то полезность, дает какую-то значимость вам. Да? Вот как в моем любимом фильме говорил Глеб Жиглов, плох тот оперативник, который не может влезть в душу. Вот то же самое можно сказать и о продавце. То есть если человек не понимает, что нужно его потенциальным покупателям, не знает их боли, не знает их заботы, то есть не может влезть им в душу. Вот такие люди ничего никогда не продают. То есть чтобы продавать вот так вот, вообще не зная ничего, ни о чем, нужно делать колоссальное количество предложений. Я практически уверен, что многие люди, которые слушают этот ролик, особенно люди, которые хотя бы имеют какие-то представления о продажах, но прекрасно понимают, о чем я говорю. Те, кто не понимает, вот специально для вас я вам сейчас приведу такой пример из жизни. Вот я... Вот ведь специально взял, постоянно что-то покупаю, какие-то гаджеты, компьютеры, там, мобильные телефоны меняю и так далее. То есть я по большому счету вот шопоголик на всякие вот а, теч вещи. То есть мне даже и предлагать не надо, мне нужно просто показать. Я потенциальный клиент, понимаете, вот я потенциальный клиент для тех, кто продает какую-то технику компьютерную. Но когда я иду по улицам нашего города и вижу представителей свободного народа, да, которые бегают с телефонами, там, с планшетами да, и там, предлагают купить, я на их предложение просто, ну, извините говоря, по-русски не ведусь. Я даже не спрашиваю, сколько это стоит и не смотрю. Почему? Потому что я им не доверяю как продавцам, я не доверяю качеству их товара. И... В наших терминах я на их одностраничный сайт даже заходить не буду, даже не буду смотреть, что то То есть вот это вот яркий пример холодной продажи. Эти их предложения, а там купи, там честно говорю, там работающий, они вообще не впечатляют и их просто вот так вот прокидываешь. Когда можно продать вот таким вот образом, вот когда они могут продать? Это... При условии, когда, например, лично мне, вот в данный конкретный момент, вам очень нужен этот телефон, я могу рассмотреть их предложение и, возможно, что-то куплю. Либо они часто и, главное, вовремя делают эти предложения. То есть я мимо одной кучки прошел, да, Прохожу еще две остановки, вижу опять же ребята с мобильными телефонами и с планшетами. Вот я там в голове себе крутил, а может быть зря и не купил, может быть надо было подойти. И вот опять такое же предложение, опять же люди, которые мне, ну я им не доверяю. Но тут я уже в принципе могу посмотреть или хотя бы поинтересоваться, да. Но опять же могу не купить, опять же могу пройти. А вот третий раз там вижу какую-нибудь девушку из их толпы да, с мобильным телефоном. Я к ней как-то доверился и вот тут купил. То есть представляете, сколько нужно сделать усилий для того, чтобы совершить холодную продажу. То есть какое количество предложений нужно сделать. Поэтому еще раз говорю, ребят, те, кто займется вот именно холодными продажами, спокойно относитесь к тому, что у вас, мягко говоря, не все будут покупать. То есть это нормальная ситуация. Если вы хотите заняться ну, классическими продажами, то есть продажами вот по этой схеме, по правильной схеме, то есть она, конечно, может быть длинная кому-то показаться, но она работающая, понимаете, именно так продают грамотные люди. Я вам тогда рекомендую все-таки заняться продажей товаров с клика. вот на клике вы такие товары которые именно начинаются не с коммерческого предложения а например с предложения там возьми что-то да или там посмотри что-то да таких товаров достаточно много здесь вот что вам нужно сделать вам нужно авторизироваться в своем аккаунте клика. ссылку я вам давал Регистрация тут элементарная. Значит, перейти на закладочку рекламировать. Это в левом верхнем уголочке. Перед вами появится список продуктов, которые вы рекламируете. Вот можно рекламировать сам же Jasclick. И вот я, например, здесь сейчас рекламирую партнерку Сергей Грань. Значит, нажимаем на ссылочку все партнерские продукты и попадаем в каталог. Ну, вот здесь он выглядит вот таким вот образом. Да? Можете выбрать какой-то раздел, ну вот, например, я сейчас выберу инфобизнес, да. Вот я уже партнер Сергея Грань, видите, и он у меня зелененький горит. Но вы можете подключиться к любой другой партнерской продаже, то есть вот просто нажав на кнопочку «Стать партнером». Значит, но прежде чем подключаться, вы внимательно читаете, что вам тут предлагает автор, да, Затем щелкаете на сам партнерский продукт. Вот внимательно читаете, что, что, что тут нужно делать, видите? На каждом продукте разные варианты предложения. Посмотрите, конечно, на статистику этого продукта. Ну то есть все, о чем я вам говорил. В первой части этого урока здесь, в принципе, также работает. Да? И если вы нашли именно тот продукт, который двигается по схеме, то есть вначале что-то предлагает бесплатно, либо просто посмотреть, вот как у Сергея Грань. Вот у Сергея Грань продажи начинаются с предложения просто посмотреть фильм. Вот просто посмотрели фильм, даже подписываться никуда не надо. Да? Просто смотрим фильм. Переходим на следующий этап, кто досмотрел, на третий этап и так далее. И только в конце вам предлагают что-то купить. Вот это вот грамотная продажа. Значит, если вы хотите подключиться к партнерке, нажимаем «Стать партнером». вот И вот попадаем на страничку этой партнерки. Вот здесь вот еще почитайте, что вам нужно будет делать, за что вам будет, нужно будет платить. Видите? А вот таким вот образом выглядят эти реферальные ссылки. Видите? Но вот тут у винограда много продуктов, которые можете вы рекламировать. Да? Вы выбираете какой-то. Опять же, если человек вам выложил рекламные материалы, вот посмотрите раздел рекламный материал, Вот один рекламный материал, нажимаем на единичку и смотрим, что же у нас тут из рекламных материалов. Вот берем свою партнерскую ссылку и начинаем с ней работать. Но как с ней работать, я буду говорить в следующих уроках. Значит, Какие еще плюсы? У Just в отличие от того же Glopart. A. Вот Glopart, с точки зрения техники работы самой системы, у меня к ним претензий нет. Претензия у всех какая, из-за того, что там очень много некачественных продуктов. И сам сервис не может проверить качество продукта, не может проверить качество продавца. Поэтому каждый человек может зарегистрироваться на Glopart, сделать какой-то фейковый аккаунт и выставить один товар. Это будет бесплатно продать этот продукт и просто пропасть. Никаких претензий вы уже к этому человеку не предъявите. Вот на джазклике, мягко говоря, по-другому, потому что, чтобы начать продавать что-то на джазклике и пользоваться всеми его, например, возможностями по приему платежей, необходимо быть юрлицом. Какая-то шантропа вот сюда на джазклик, она уже не идет. Но еще можно отметить, что джазклик является платным, то есть даже если у вас один товар, в любом случае вам придется пользоваться джазкликом за деньги. Вот только поэтому джазклики, во всяком случае, сейчас реально какие-то доверенные, проверенные продавцы, которые не хотят портить свою репутацию. Плюс Партнерки на джазклике, они еще будут интересны тем людям, которые не любят метаться. Вот если вы торгуете на глопарте, то чаще всего вам приходится там раз в две недели искать какой-то новый -то продукт, потому что очень часто продукты, которые там взлетают, через какое-то время просто-напросто банятся глопартом, либо самим автором, и все, их вы их уже продавать не можете. Поэтому часто приходится выбирать какой-то новый продукт. А на джазклике так как там серьезные продавцы, они потратили очень много времени, чтобы выстроить вот эту воронку продаж. То есть воронка продаж это вот те шаги, которые нужно пройти человеку, чтобы добраться до своей, для этого главного продукта. Еще раз говорю, это может быть вначале какой-то бесплатный продукт, потом серия писем, потом какой-то недорогой платный продукт. И потом уже только в конце какой-то дорогой продукт. Вот такой маршрут проходит клиенты, которых вы приводите по этой воронке продаж. И потратив много времени на создание этой воронки, естественно, такие, про, с такими продуктами э, работать можно долго. То есть, например, я вот с гранем собираюсь работать несколько лет. Все. То есть, я вот взял его партнерку и работаю с ней. Вот, опять же, может быть, вам тоже близка вот такая вот работа на партнерских продажах. То есть, если, например, вам хочется денег э, не сразу сейчас, а вот все-таки хотите работать с каким-то нормальным продуктом, с перспективой заработка, то полазите по Глопарту, посмотрите, подберите, может быть, какие-то вам продукты оттуда тоже понравятся. Вот. Но это, опять же, дело вкуса. И еще одна партнерская биржа. Это биржа SPA Partner. Я вам ее показываю только ради одного. И прошу обратить внимание на эту биржу тем людям, которым вообще не хочется продавать. Но деньги они хотят получить. То есть, например, Если у вас категорическое отрицательное отношение к холодным продажам, еще раз повторюсь, это, это сложно. Нужно много туда людей заводить на продающий сайт. Если у вас не хочется вот вписываться в какие-то э, длительные продажи с большой перспективой, да, то есть, ну, просто вам не хочется продавать. Но деньги хотите. Тогда я вам предлагаю рассмотреть эту биржу. Я сам с ней не работал, честно говорю, потому что мне она не неинтересна. Но для тех, кто хочет, например, вот первые денежки по простому заработать и без всяких продаж, я вам рекомендую рассмотреть эту биржу. То есть после регистрации на бирже, опять же ссылку я дал, мы входим в раздел компании, видите. Убираем галочки с товаров, которые нужно продавать, то есть убираем все предложения, связанные с оплатой. Зачем? Есть, для этого у нас есть Just Click, для этого у нас есть Glopar, да? Опять же заявки, тоже оформление заказа, то есть все убираем. Оставляем только что. Вот регистрация. Что такое регистрация? Это вы будете предлагать человеку просто-напросто где-то зарегистрироваться и получить какой-то бесплатный продукт. То есть чаще всего выкладывается какой-то полезный продукт по тематике, который занимается вот этот вот инфобизнесмен. Значит, опять же, что вы делаете? Например, вот как восстановить зрение? Да? Вот можете в отдельной вкладочке открыть и посмотреть что это такое вот, что вам тут нужно делать какие требования то есть опять же внимательно почитайте да? опять же почитайте сколько вам будут платить за регистрацию да а, когда будут выплачиваться деньги то есть вся информация вот здесь вот выдается если вас все это вот устраивает вот эти вот условия вы, конечно, еще посмотрите, пожалуйста, на рекламируемую страницу, то есть куда вам придется заводить. Опять же, оценить ее с учета тех знаний, которые у вас есть. Но ну, Маматов вообще звезда. Кстати, вот очень качественно сделанная подписная страничка, видите. И вот что вам нужно делать? Вам нужно просто-напросто приводить людей сюда и вот абсолютно бесплатно, без всяких денег да, предлагать людям получить методику от Маматова по восстановлению зрения. То есть люди будут подписываться, оставлять свои данные, вы за это будете получать деньги. То есть людей, у которых проблемы со зрением, их достаточно много. Вот один из них это. Вот такая, ну с моей точки зрения, очень простая возможность заработать, ничего не продавая, а просто приводя людей на какую-то страничку, где они просто-напросто получают какую-то бесплатность, оставляя свои данные. И вы за это будете платить. Причем обратите внимание, таких продуктов тут достаточно много. Ну и, например, Маматов очень такой популярный мужчина, да, вот он однозначно будет вам денежки платить. Тут, конечно, есть цифры, которые вам сейчас ну, пока не нужны. Это показатель для тех, кто будет плотно заниматься платной рекламой. Это заработок с одного перехода, то есть с одного клика. То есть, например, когда вы будете заказывать какую-то рекламную кампанию, да, то есть там будет цена за клик, вы можете сравнивать вот с этими ценами. Вот, если вы будете платить меньше в рекламной кампании, а здесь вам будут платить больше, вот тогда есть смысл заказывать рекламу. Да? То есть я вам сейчас рассказал технологию арбитража. Давайте еще посмотрим какие-нибудь партнерки, как открыть свой интернет-магазин за вечер. Опять же, смотрим, сколько это стоит. Вот, минимальная выплата 50 рублей. Вот видите, уже сколько он выплатил денег, тоже довольно важно. Ну, давайте посмотрим на саму страничку. Ну вот опять же, видите... Хорошая, качественная подписная страничка. вот И вам будут платить только за то, что если человек оставит свои данные и получит эту книгу бесплатно, да, вы за это будете получать денежку. Ну, давайте посмотрим, сколько вы будете получать денежку. Денежка, в принципе, достаточно неплохая. То есть, в принципе, люди готовы платить за подписчики. Вот посмотрите по 35 рублей достаточно неплохо особенно если вы сможете поставить процесс рекламы на автомате то есть вы можете в принципе нормально зарабатывать вот набирая такие вроде бы небольшие деньги да но когда это все делается легко и просто и в масштабах то даже вот с таких вот денег вы уже можете что-то заработать причем не ломая себя если вам ну так не хочется продавать. Итак, друзья, на этом рекомендации по выбору инфопродукт я закончил. Осталась у нас замечательная биржа товарная. Я о ней расскажу в отдельном ролике. Смотрите последнюю заключительную часть этого второго видеоурока. Всем спасибо. До свидания. <сíck> <сíck> Еще раз добрый день. Извините. Забыл показать, как же получить партнерскую ссылку на бирже SPR Partner. Ну, Вообще-то вы тут уже и самостоятельно можете это сделать, но все-таки, чтобы ролик был полностью закончен, покажу. Ну, давайте выберем Маматова, как восстановить зрение. Прочитали, что он нам тут обещает, и нажимаем на кнопочку ⁇ Участвовать ⁇ После нажатия на кнопочку ⁇ Участвовать ⁇ нас автоматически переносят на страничку моей компании, это компании, к которой вы подключились. Щелкаем на компанию, для которой вы хотите получить партнерскую ссылку, ну, по Маматову восстановить зрение. Открывается страничка, на которой вы видите вашу партнерскую ссылку. Вы ее также можете скопировать, либо можете вот попросить получить короткую партнерскую ссылку. Вот такую. И вот теперь, если вы откроете, вы переходите на страничку Маматова уже по своей партнерской ссылке. То есть именно вот эта ссылка, либо ее полный длинный вариант, нужен вам для работы. Значит, у меня к вам убедительная просьба брать полную партнерскую ссылку без сокращения, потому что мы ее сокращать и облагораживать будем совершенно по-другому. Итак, на этом все. Всем успехов. Смотрим урок по партнерской бирже Фестпром